Может ли Як-44 дополнить новый российский самолет Дрло А100 Премьер? Накануне первый полет со включенным радаром совершил перспективный российский самолет Дрло А100 Премьер. Событие очень важное и долгожданное. Предполагается, что наш летающий глаз будет даже превосходить по своим характеристикам американский аналог самолет АВАКс Боинг-3бисентри. b -Sentry. Однако при внимательном изучении вопроса выясняется, что все не так радужно, как бы нам хотелось. Для чего вообще нужны самолеты Дрлойл или АВАКС, про которые мы неоднократно упоминали в контексте проблем ВМФ РФ и его морской авиации? Это комплексы электронной разведки и управления воздушного базирования, предназначенные для обнаружения объектов противника в воздухе, на воде и на земле, цели указания и наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий. Исключительно в современном бою полезная вещь, которая дает массу преимуществ перед противником. Палубные самолеты Дрлой Уграмон и два Хокай вкупе с истребительной авиацией позволяют американским АУ контролировать широчайшие океанские просторы. Впрочем, речь сейчас пойдет не только о флоте. Для понимания масштабов проблемы необходимо привести несколько цифр. ВВС США имеют на вооружении 33 самолета Дрлой у Боинга 3 Би сентри. ВВС Великобритании имеют 7 Боинга 3б сентри. ВВС Франции 4. Плюс к этому 17 самолетов АВАКС данного типа подчиняются непосредственно командованию блока НАТО. Итого 61 летающий радар, выполняющий функции разведки. Цели указания и координации которые объективно дает североатлантическому альянсу сильнейшее преимущество перед россией теперь посмотрим чем здесь и сейчас располагает минобороны рф это два устаревших самолета а50 советского производства и по некоторым данным семь машин прошедших модернизацию до уровня а50 это позволило повысить его ТТ однако они по-прежнему уступают американским боинг и 3 би-центри. И большую проблему представляет физическое старение самого самолета-носителя, ресурс которого невозможно продлевать до бесконечности. Плюс один экспериментальный А-100 Премьер. Минимальные потребности ВКС РФ в самолетах Дролой у оцениваются в 15 штук, оптимально не менее 40. Возможно ли вообще решить в разумные сроки эту задачу? Нашей большой белой надеждой является А-100 Премьер. Он создан на базе обновленного военного самолета ИЛ-76 МД-90 с двигателем PS-90 А76, что позволит ему служить многие десятки лет. Двухдиапазонный локатор, оснащенный активной фазированной антенной решеткой, и специальное радиотехническое оборудование, позволяют ему решать ряд важнейших для Минобороны РФ задач. Во-первых, обнаруживать и вести одновременно до трехсот целей в воздухе, на воде и на суше, осуществлять на них целеуказания. Во-вторых, получать информацию как со своего радара, так и с космических спутников, выступая в качестве воздушного штаба. В-третьих, осуществлять эффективную радиоэлектронную борьбу с противником. Наконец, вести управление беспилотными летательными аппаратами. Да, очень полезный самолет, без своего авакса сегодня никуда, ни на суше, ни на море. Вот только поступление премьера в войска непрерывно откладывается. Сперва речь шла про 2016 год, теперь, про 2024 год. И не факт, что так и будет. Судя по имеющейся информации, проект подкосили западные санкции. Проблемы возникли с компонентной базой, а именно, с переходом с импортных на отечественные микрочипы. Абы какие тут не подойдут, для соответствия заявленным ТТ оборудование должно использовать транзисторы из нитрида галия ГаН. а просто так их за нефтедоллары теперь не купишь. Импортозамещение электроники, процесс сложный и долгий. Еще одной проблемой обновления авиапарка самолетов в Дрлойу является дефицит их носителей. В качестве них должны использоваться IL-76 и MD90, но ААВ-Астара СП пока что выпускает их всего по несколько штук в год. А ведь Илы нужны и в качестве обычных транспортников тоже. В сухом остатке получается, что в какие-то разумные сроки большим количеством А100 обзавестись у нас не получится. Премьер в конечном итоге, понятно, допилит, но он будет дорогим и достаточно редким зверем. И что же тогда делать? Два в одном. Тут стоит посмотреть на оппонентов, которые широко и активно используют палубный самолет «Дрлойу Граммон» и «2 Хокай». Да, по своим ТТ он несколько уступает «Боинг» и 3 Би Сентри», однако позволяет видеть самолеты противника на расстоянии до 540 км и крылатые ракеты — до 260 км, наводить свои истребители на цель — вести управление воздушным боем. ВМС США и Франции И-2 «Хокай» базируются на авианосцах, давая Аук колоссальное преимущество перед всеми. Всего палубных аваксов было произведено 200 единиц. В настоящее время разрабатывается более продвинутая версия E-2D. Почему нам это может быть интересно? Да потому, что E-2 HOKAY активно используется не только в американском, французском или японском флоте, но и в обычной сухопутной авиации. Так, например, успехи ВВС Израиля в войне с Ливаном в значительной степени были обусловлены применением самолетов Дрлой уе 2 Они кружили на безопасном расстоянии под прикрытием истребительной авиации, контролировали все воздушное пространство противника, в целом, и давали целеуказания пилотам Цахал, повышая эффективность их действий. Возможно, оптимальным решением для российских авиаций, армии флота стало бы возрождение советского проекта палубного самолета «Дрлой» 44 Даже визуально понятно, что в качестве прототипа рассматривался и два «Хокай», но он имел перед конкурентом важное преимущество. Если американский самолет запускался с палубы авианосца исключительно при помощи катапульты, то советский Як-44М мог взлететь даже с трамплина. Несмотря на то, что его проектировали для Атав Рульяновск, он мог бы использоваться даже ставрка Адмирал Кузнецов, правда, взлетая частично недогруженным топливом. Однако решить эту проблему возможно за счет до заправки в воздухе. К слову, американцы в прошлом году успешно протестировал заправку своего и 2 d Advanced Hawkeye при помощи палубного беспилотника-заправщика МК-25 Stinray. Несмотря на то, что работы по проекту Як-44 были приостановлены, самолет по-прежнему не потерял своей актуальности. Он изначально создавался и для палубного, и обычного сухопутного базирования. Компактные и более дешевые, по сравнению со 100, самолеты Дрлою на базе Як-44 могли бы занять широкую нишу как в базовой, так и в морской авиации ВМФ РФ, дополнив более мощные и дорогостоящие премьеры.